Друзья, всем привет, хочу показать вам простейшую в изготовлении, но оттого не менее полезную самоделку из остатков ПВХ, канализационных, полипропиленовых труб и пластиковых заглушек, у меня это все осталось после монтажа водоснабжения и канализации в доме, купил только заглушки, но даже если покупать все, то выйдет немного денег, так что давайте посмотрим это коротенькое видео и посмотрим как и что я хочу сделать, желаю вам приятного просмотра. Получился вот такой, как по мне, интересный складной органайзер под столом. И также вдоль стола получились очень удобные также складные ящики. В них можно насыпать саморезы или, например, разные сверла, которые нужны в текущий момент. А по завершении работы просто пересыпаем или убираем в места постоянного хранения. А ящички складываем, чтобы они нам не мешали. Это вот все здорово помогает разгрузить рабочую поверхность стола. Еще раз повторюсь, для тех, кто будет писать, что самоделка слишком простая, да, я это понимаю, самоделка делается элементарно. Но не все же знали, что такое можно сделать из заглушек. А многие писали мне, что им показался сложным в изготовлении вот этот шкафчик, который, который выполняет схожую функцию с этой самоделкой. Вот кому показалось сложно изготовить такой шкафчик, тому может и пригодиться данная самоделка. Напишите в комментариях, как вам такая идея? Может хотите что-то добавить или наоборот убрать? На этом все, если понравилось видео, то поддержи меня лайком, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем хорошего настроения, всем пока!